То есть вы будете просто помогать специалисту найти клиентов, и за это будете брать процент. Отказов всегда много. Еще больше людей просто игнорируют. Это показатель того, что стать более-менее популярным на ютубе сейчас не так уж сложно. Тем более сейчас начинается лето. Научиться чему-либо времени много. В этом видео я вам расскажу о нескольких перспективных способах заработка в интернете, с которыми сможет справиться даже школьник. И да, скучновато как -то. В первую очередь, выходя на тему заработка, нужно ответить на вопрос «Зачем?». Зачем тебе зарабатывать? Многие тут могут мне сказать «Ты что, больной?». Но я вам отвечу, пока у вас нет мотивации зарабатывать, вы не начнете это делать. Идеальный способ получить эту мотивацию – поставить направленные цели, и заработать определенную сумму за определенный срок. И еще мне вас стоит кое о чем предупредить. В этом видео я вам покажу перспективные идеи для заработка. Они вначале могут не окупиться, но зато потом могут принести большие деньги. Чтобы они сработали, вам необходимо встать с дивана и начать что-то делать. Первый способ заработка довольно гибкий, в плане того, что его можем подстроить под любую сферу деятельности. Ты хорошо разбираешься, не знаю там, в создании сайтов? Создавай сайты на заказ, умеешь делать классный дизайн? Будь дизайнером, монтаж видео, создание музыки, программирование, перевод текста, да даже элементарное написание субтитров или расшифровки текста из видео. Примеров масса. А если я ни в чем не разбираюсь, что мне делать? Вот она, мотивация на развитие. В 21 веке любой навык можно получить в интернете. Главное захотеть и упорно работать. Тем более сейчас начинается лето. Научиться чему-либо времени много. А где клиентов брать? Вот этот этап кажется сложным для всех. И тут есть два варианта. Фриланс бирж полна на просторе интернета. И все, что нужно для начала работы на фриланс бирже, выход в интернет, портфолио своих работ и небольшие первые вложения. Но тут я все-таки рекомендую оценивать риски. Если вы еще не специалист в своей сфере, то нужно им стать прежде чем выходить на биржу. Иначе вы просто потратите деньги на PRO аккаунт, но ничего не заработаете. Что я имею в виду под этим выражением? Вы можете создать группу ВКонтакте, где будете продавать свои услуги. Неважно, что это: биты на заказ или таргетированная реклама. Все, что душе угодно. Это самый простой способ. Я же пошел чуть по другому пути. Создал небольшой сайт, куда поместил свое портфолио, цены, контакты и тому подобное. Но отличие независимого проекта от фриланса в том, что клиентов вам придется искать полностью самостоятельно на просторах всего интернета. И тут вас стоит предупредить, отказов всегда много, еще больше людей просто игнорируют, но хотя бы один человек из ста ответит на ваше предложение. Тут главное не надоедать со спамом и делать услуги, за качество которых вы точно ручаетесь. Также в интернете много развитых или еще развивающихся проектов по дизайну, монтажу видео, созданию музыки и прочему. Да и о чем я говорю, я сам являюсь автором такого проекта. Весной этого года я проводил конкурс монтажеров видео для совместной работы в Likeus Production. Я честно не ожидал, что кто-то отзовется на этот конкурс, но заявок по сравнению с просмотрами того видео было огромное количество. За первую неделю после публикации прошлого ролика было подано 4 заявки. Я уже решил не тормозиться со стартом конкурса. Вам нужно искать наборы и конкурсы в своей сфере и максимально в них участвовать. Возможно, вы выиграете и получите источник работы. Да если вы проиграете в таком конкурсе, не расстраивайтесь. Зато вы получите опыт работы, который в будущем точно пригодится. Может показаться, что это сомнительная тема, но на самом деле весь бизнес основан на посредничестве. Вы ищите человека, который будет готов выполнять работу за меньшую цену, а также клиента, который готов платить большую. Например, клиент заплатил 1000 рублей, а другой за работу взял 800, 200 ваш доход. Небольшая часть такой идеи реализована в моей продакшн студии. Клиентов в разы больше, чем моего времени. Поэтому я нашел еще одного монтажера. Качество работы практически не отличается, цена одинаковая. Но за свою работу я оставляю себе 100%, а за выполненную монтажером я оставляю себе 20%. То есть клиент платит 1800 монтажеру, 200 мне. Я не теряю клиентов, получаю дополнительный заработок, а второму монтажеру находится работа то главное не нарушать законодательство, не брать завышенные проценты и заранее предупреждать человека, с которым вы работаете, чтобы он был на это согласен. Ему, клиенты, клиентам возможность найти специалистов в ближайшее время, а вам небольшой процент. То есть вы будете просто помогать специалисту найти клиентов и за это будете брать процент. Это более долгий путь к заработку, но перспективы тут до сих пор большие. И не нужно думать, что все ниши на том же ютубе уже заняты. Отчасти так и есть. Но! В последнее время я вижу все больше ютуберов, которые уходят и перестают снимать ролики. И все больше новых популярных личностей. Это показатель того, что стать более-менее популярным на ютубе сейчас не так уж сложно. И да, я хочу ненадолго прерваться, чтобы попросить вас подписаться на мой канал. Я иду к своей цели. 50 тысяч подписчиков до конца лета. Я искренне надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Сейчас я хочу рассказать больше о самих идеях заработка. Допустим, у вас есть популярный YouTube канал Заработать на нем есть три способа. Первый – монетизация самого видеохостинга. Это такие рекламные вставки, которые YouTube вставляет сам и показывает там рекламу. А частью денег за ее показ делится с ютубером, например со мной. Про монетизацию скоро выйдет отдельный ролик. Если он уже вышел, тут появится подсказка. Второй способ – интегрированная реклама в видео. То есть когда владелец канала сам записывает рекламу и вставляет ее с ссылкой в описании. И третий способ – партнерские ссылки. По моим ощущениям, это самый прибыльный способ для начинающих. Например, вы снимаете обзор на товар с Алиэкспресс, и в описании вставляете сгенерированную партнерскую ссылку. Сгенерировать такую ссылку можно на специальных сервисах, например, EPN. После того, как другой пользователь совершит заказ этого товара по вашей ссылке, вы получите небольшой процент с этого заказа. Работает примерно как кэшбэк, но получаете его вы, а не покупатель. Этот пункт касается как групп ВКонтакте, так и телеграм-каналов. Я видел очень много групп ВКонтакте с музыкой без авторских прав, с проектами Photoshop, с подборками товаров и прочим. Методы заработка тут похожи. Реклама непосредственно в группе ВК и партнерские ссылки на товары. Если же мы говорим про Телеграм, то писать различные статьи или создавать другой тематический контент сейчас не является сложным занятием. Блин, я так сказал, как будто сейчас является. Я не съел. Эти пункты я также объединил, потому что они очень похожи. Вы развиваете свой Инстаграм или ТикТок аккаунт, а потом продаете рекламу. Тут я подробности рассказать не могу, так как я никогда не занимался подобным. Надеюсь, это видео вам помогло в поисках идей для заработка. Сейчас начинается лето, как раз у многих появится время для реализации своих идей. Что касаемо меня, у меня есть продакшн-студия и youtube канал Летом я буду упорно работать над этими проектами, поэтому вы еще увидите много качественного контента. Сейчас самое время поставить лайк под это видео подписаться на канал. Ну, а с вами был Лайкус, всем удачи!